Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «РАК. Как исцелиться с помощью мыслей». В процессе лечения следует двигаться от болезни к здоровью и ни в коем случае не иначе, потому что, отправляясь куда-то, необходимо в первую очередь совершенно точно представлять себе куда, в противном случае не будет понятно к чему стремиться и какой путь избрать. Исцеляющемуся человеку необходимо совершенно ясно определить для себя, какое такое здоровье он хочет обрести, где, когда и с кем это возможно и желательно, что будет его окружать, когда он станет здоровым, как он узнает о том, что это и есть здоровье, что он увидит, услышит, почувствует, испытает, когда выздоровеет, о чем он задумается. Мысль позитивно — это прекрасно. Но и от сегодняшнего состояния не стоит прятаться за розовыми очками, так как трезвый взгляд на проблему очень поможет в определении причин, вызвавших заболевание. Также это поможет предотвратить рецидивы. Какие ощущения приносит симптом? Как это мешает жить? Чего лишает этот симптом? Далее необходимо совершенно четко представлять себе возможные пути лечения. Это может быть целый набор состоящий из сочетаний традиционного терапевтического или оперативного лечения, лечения народными средствами, психотерапевтической помощи и многого другого, что поможет скорейшему и наиболее легкому избавлению от заболевания. Задача онкопсихолога заключается в том, чтобы помочь пациенту создать, осознать и ощутить всеми видами чувств образ здоровья и предположить пути выздоровления знание цели и пути и пошаговое выполнение плана будут усиливать веру, а вера, в свою очередь, будет облегчать шаги и проявлять образ цели. Необходимо наладить четкие взаимоотношения со всеми участниками процесса лечения. Как ни странно, в первую очередь наладить взаимоотношения с раком. Речь про саму опухоль, атипичные клетки, недомогание, боль и побочные эффекты лечения. Необходимо добиться признания симптома – это развяжет руки и даст свободу действиям. Контакт с симптомом поможет человеку осознать причины заболевания, выявить свое неэкологичное поведение и мышление в прошлом. Необходимо гармонизировать взаимоотношения со средствами лечения и принять их как дружественные, как внешнее воздействие, направленное на исцеление и облегчение участи пациента. Средства лечения не должны вызывать страх, необходимо создать к ним отношение как к мощной и справедливой силе, но силе, доброжелательно настроенной к пациенту и сотрудничающей с ним. Для скорейшего выздоровления необходимо услышать себя, понять себя, принять, принять себя и свои устремления, услышать свои истинные желания, осознать свои табу, запреты, свои мысли и убеждения приводящие к стрессу, а вследствие к заболеванию. Кроме того, необходимо осознать механизм запуска производства типичных клеток, просто опухоли. Необходимо наладить контакт с собой и своими физиологическими системами, такими как иммунная и эндокринная. Для адекватного взаимодействия необходимо осознать, на каких принципах осуществляются взаимоотношения с окружающими. Озвучивает ли человек свои истинные желания и цели? Выражает ли он свои истинные мысли, отношения и эмоции окружающим его? В работе с онкопсихологом необходимо определить, как повлияет своим выздоровлением пациент на окружающих, какое окажет на них воздействие, когда выздоровеет, насколько его выздоровление, как он думает, желательно для окружающих его? Чтобы в исцелении сопутствовала удача, необходимо создать легкие, доверительные отношения человека с миром. Ведь если он является частью Вселенной, то вся Вселенная должна желать ему выздоровления. Если же человек противопоставляет себя миру, считает его несправедливым, а себя жертвой, то он изолирует себя от любой внешней помощи и получается, что один в поле не воин. Для эффективных действий необходимо обладать полнотой понимания. В первую очередь необходимо осознать причины заболевания. Незнание, непонимание, нежелание обратить внимание на причины, которые привели к заболеванию, очень повышает вероятность рецидива заболевания или проявлению иных симптомов, выражающих проблему, которая не была принята и осознана. Поэтому полезно ответить на следующие вопросы. Какие мои действия и поступки привели к заболеванию? Что дает мне болезнь? Что хорошего дает мне болезнь, чего я не получаю здоровым? От чего меня освобождает моя болезнь? Чему меня эта болезнь учит? Какие события предшествовали заболеванию? Когда они случились? И многие другие вопросы, которые помогут осознать причины и выгоды болезни. Наверное, было бы полезно разобраться в существующих гипотезах, описывающих механизм развития заболевания. Вполне возможно, что механизм исцеления будет обратным. Итак, необходимо выяснить причины заболевания и механизм возникновения симптома. Познакомиться с существующими методами лечения и их результативностью. Выявить подходящие в данном конкретном случае методы лечения. Наметить четкую программу лечения и следовать ей, постоянно контролируя ход лечения, корректировать методы при необходимости. Однозначно стоит начать новую жизнь и новый образ жизни. Ведь что привело к болезни? Именно образ жизни, существование, мышления, действий. Наш образ жизни, его проявление через поступки и действия свидетельствуют о выбранном нами направлении и реализуют желание. Как связаны желания и поступки? Как мы узнаем, что человек хочет быть здоровым и хочет жить? Мы определим это по его поступкам, по его ежедневным действиям. Если поступки пациента направлены к выздоровлению, он хочет жить. Если они направлены к болезни и смерти, он хочет умереть. Тогда можно предположить, что, глядя со стороны на человека, стремящегося к здоровью, мы увидим, что меняется все его поведение, его привычки, поступки, мышление во всех сферах его жизни. Ведь если старое поведение привело к болезни, должен быть выбран новый тип поведения, который ведет к выздоровлению и поддержанию здоровья. В первую очередь, это отказ от прежнего канцерогенного поведения, отказ от вредных привычек, вредного питания, параноидального мышления и стресса. Далее необходим переход к здоровому образу жизни, принятию, прощению себя и других. Необходимо разотождествление себя с родными и близкими больными раком, то есть необходимо переосмыслить себя и создать новое Я, которое имеет право жить и жить счастливо, выражать себя, любить и грустить, веселиться и гневаться. Необходимо принятие лечения всеми выбранными, приемлемыми доступными способами. Необходима вовлеченность пациента в процесс выздоровления. В совместной работе с онкопсихологом необходимо четкое понимание исцеляющегося, что он главная фигура в этой битве за здоровье и его желание, вера, усердие, решимость в выполнении всей психотерапевтической работы являются определяющими факторами, запускающими психосоматический механизм самоисцеления.